Я расскажу маркетинг-план проекта Trender Matrix. В данной матрице 11 столов. Каждый последующий стол ⁇ это удвоение номинала предыдущего стола. То есть 10, 20, 40, 80, 160, 320, 640, 1280, 2560, 5120, 10240 долларов. Можно зайти как на один стол, так и на несколько сразу но только поочередно, то есть, например, начиная со стола за 10, 10, 20, 40, 80 и так далее. Данная матрица является тренаром, то есть под каждой позицией может встать только 3 человека. Средства от первого приглашенного партнера идут на реинвест данной площадки и открывают вашего клона, а по 100% от двух следующих в первом цикле открывают вам следующий номинар, в данном примере это 20 долларов. Что у нас получилось? У вас есть площадка за 20 долларов с тремя пустыми ячейками и есть реинвест в площадке за 10 долларов. Как только кто-то из ваших лично приглашенных ставит первого человека, у него происходит то же самое. И средства от его первой площадки начисляются вашему клону, а его вторая и третья закроют вашу первую позицию в площадке за 20 долларов. Итак, со всеми остальными партнерами. Подытожим. Первый цикл в каждой из площадок это реинвест площадки и апгрейд последующий. Со второго и всех последующих циклов с трех партнеров вы получаете по 200% прибыли, а 100% идет на реинвест для открытия номинала площадки. Этот реинвест начисляется вашему вышестоящему. Например, второй цикл стола за 10 долларов. Первый идет на реинвест, второй и третий – 20 долларов получаете вы. При этом все ваши партнеры идут за вами и закрывают столы с большим номиналом и тем самым приносят вам и себе постоянно растущий доход. Наша цель – дойти до стола в 10 240 долларов. В данной матрице нет никаких комиссий, все 100% уходят в сеть. Если кто-то из партнеров захочет поблагодарить команду за предоставленную возможность любой суммой вы можете нажать на кнопку и перевести эти средства на счет проекта. В маркетинге работает компрессия, то есть если у вас номинал стола не открыт, а ваш младший партнер его откроет, эти средства пойдут ближайшему вышестоящему, у которого открыт данный стол. В следующем видео я расскажу, сколько вы можете заработать в данной матричной модели, используя автоворонку для приглашения партнеров.